Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам хочу рассказать о таких вот тепленьких домашних сапожках. Показываю их без формы, потому что размер формы у меня больше, чем размер моей ноги. И поэтому на форме никак не получается показать. Я вам ставлю фотографии других сапожек. Вот так они выглядят. Основной рисунок это американская резинка. Голяшку вы можете вязать любую, какая вам только понравится. Я вам расскажу основы, и у вас будет очень много вариантов, чтобы связать и голяшку, и можно по-другому связать и сам следик. Это очень легко вяжутся сапожки, очень они получаются тепленькие и очень практичные. А практичные в том, что я вам сейчас покажу свои старенькие сапожки. Даже покажу один у меня еще. Я один уже... Э, они у меня ушли в ремонт. Я один уже отремонтировала сапожек, а второй он у меня еще покажу прямо на пяточке дырка. И как я покажу, как я его ремонтировала. Расскажу вам. И покажу, как вязать такие сапожки. Извините, пожалуйста, что я вам показываю свои старенькие сапожки. Вот такие. Вот эти сапожки я носила уже два сезона. У меня прошоркались пяточки. Вот я вот этот уже отремонтировала. В этом сапожке у нас все вяжется без швов, кроме вот здесь. Вот один единственный шов. Но этот шов только потому, что американская резинка по кругу и поворотными рядами немножко отличается. И поэтому ну, не свяжешь американскую резинку сразу по кругу. Не получается. Она не, не так смотрится красиво, как она поворотными рядами смотрится. Здесь, видите, у меня другой вариант. Голенище. Вы можете его также связать. вот Ну, как вам только помогло. Я вот сюда вязала остаточек ниток. А здесь уже взяла новенькую пряжу, которая плотненькая. Вот покажу. Вот видите, у меня прошоркались. На второй сезон я уже их не снимала. Такие удобные сапожки. У меня вот пяточка. Видите, какая... Дырка получилась. Вот эту я уже пяточку отремонтировала. То есть я вот сейчас возьму, распущу подошву, распущу, если нужно, первые ряды, вот эти. Вот я не знаю, если вам здесь вот видно, вот смотрите, немножко отличаются ниточки. То есть я распустила вот еще вот, вот так вот, распустила, потому что у меня вот здесь вот была дырочка на пятке, так же, как во втором. И просто вот связала здесь еще несколько рядов и связала новую подошву. Все остальное это у меня вот так и осталось и вверх, э, и голенище. У меня все, я ничего не переделала. Очень теплые, очень удобные сапожки. Я просто, это мои любимые сапожки, поэтому они уже у меня прошоркались. Так, ну, начнем вязать. Для вязания наших сапожек нам понадобятся круговые спицы размера, который вам понадобится для вашей пряжи спицы чулочные того же размера что и круговые так пряжа основного цвета и вы можете вот здесь я просто простой жаккард связала вот добавила вот такого цвета, можно любого. Вот так же, вот как у меня здесь, вы можете добавить в основной цвет какие-то свои остаточки, связать орнамент. Можете здесь связать не жаккар, а какой-то узор, те же косы. Ну, все, что вам придумается. Вот Мне вот эти просто сапожки очень нравятся. Я вот готова их все время показывать. Так, ну вот начнем. Начинаем мы вязать сверху. И сверху мы вяжем вот до резинки. Я, наверное, так, на этих не очень хорошо видно. Буду показывать, значит, вот на этих. Смотрите. Связали голенищие. Голенищие все вяжется по кругу до того, как мы перейдем с вами на американскую резинку. Потом американская резинка вяжется поворотными рядами. И подошва тоже вяжется поворотными рядами. Начнем вязать. Набрали мы 64 петли, я буду вязать на круговых спицах, у меня спицы 120 сантиметров, я буду вязать способом Magic Loop. Вы можете сейчас набрать и вязать на чулочных спицах, вяжем сейчас 5 рядов резиночки по кругу, соединяем наши набранные петельки в круг и провязываем 5 рядов резинки один на один. Здесь вы тоже можете связать по-другому. Вы можете набрать резинку и такую связать, какую вам нравится. И такой же длины, какую вам нравится. После этого я вам покажу, как вяжется вот такая вот поперечная цветная косичка. Я не знаю, как она правильно называется. Если кто знает, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как называется вот такая косичка. Вязать я ее умею, а название не знаю. Покажу вам, как вяжется вот это. Цветная поперечная косичка. Сейчас мы вяжем, набрали 64 петли и вяжем резиночку 1 на 1, 5 рядов. Я связала резиночку 1 на 1, 5 рядочков и забыла сказать, что после резиночки нужно связать 1 ряд просто лицевыми петлями. То есть, мы сейчас начинаем подготовку к вот этой такой цветной косичке. Так, связали еще один ряд просто лицевыми и начинаем вязать нашу косичку. Так, нам нужно для этого взять второй цвет. Так, и сейчас нам нужно связать ряд, чередуя цвета. Одна фиолетовая петелька, одна салатовая так, первую я начну вязать фиолетовую, чтобы здесь у меня не было дырочки. Так, вот это отодвинем. Так, одну связала фиолетовую. Так, ой. Так, вторую вяжем салатовую ниточку. И вот так мы чередуем весь ряд. Одна фиолетовая ниточка, вторая салатовая. Я так ниточку закрепила кончик потом я этот обрежу фиолетовая салатовая нам нужно связать весь ряд вот так связали мы вот такой рядочек разными петельками разноцветными застелила стол покрывалом, потому что очень неприятно ширкают спицы. Не думаю, что вам будет очень приятно слушать этот звук. Так, начинаем вязать нашу вот эту вот цветную косичку поперечную. Рабочие ниточки мы с вами перекидываем на лицевую струк. Когда мы вяжем, они у нас всегда там, за спицей. Сейчас мы их перекидываем вперед и начинаем вязать нашу косичку. Мы вяжем сейчас все изнаночные петли и точно так же над фиолетовой вяжем фиолетовой ниточкой, над э, зелененькой, над салатовой вяжем салатовую ниточкой. Как получается у нас косичка? А косичка очень просто получается. Так. Это просто, это то же самое переплетение. Как бы мы с вами меняли ниточку вот здесь, с изнаночной стороны, мы точно так же меняем ее, только меняем мы ее снаружи. И вот из-за этого получается вот такая красивая косичка. Вот и всего весь секрет. Так, сначала мы начинаем вяжем. Так, сейчас поближе, поприближу. так начинаем с того же цвета с какого, какого у нас цвета петелька вяжем изнаночные петли провязываем изнаночную вот эту ниточку нашу мы ее про проводим под фиолетовую фиолетовая у нас сверху и провязываем вот эту петельку следующую Фиолетовую проводим под зеленой и провязываем фиолетовую изнаночную петельку. Опять зеленую под фиолетовой. То есть вот эта ниточка, которую мы должны сейчас будем вязать, следующую петельку, мы ее протягиваем под вот этой вот ниточкой, которой была связана предыдущая петля. Провязываем изнаночную. Опять под ниточку, изнаночная, под ниточку, изнаночная. Просто запомнить, как у нас должна идти ниточка. Если вы спутаете, Спутается и рисунок под ниточку. Тут не переживайте, что у нас вот это вот скручивается. Вы ее просто дальше вот так продергиваете. И не меняйте положение ниточек. Вот видите, что у нас получается? Наше переплетение ниточек, которое обычно при жакарде идет. С изнаночной стороны мы его делаем с лицевой, и получается вот такой красивый рисунок. Не переживайте, что вот у нас сейчас все запутано, потому что следующий ряд мы будем вязать в обратном направлении, и ниточка у нас просто распутается. Вяжем вот так, вот так до конца ряда. Довязали до конца рядочек вот этой первой косички. Так, начинаем вязать Так, второй рядочек. То есть, вот это вот место. Вот это вот. Сейчас половинку мы косички наши связали. Сейчас будем верхнюю половинку вязать. Ниточки рабочие у нас тоже перед спицей. Вот смотрите, как у меня запутались ниточки. Вот они, видите, как они перепутаны. Сейчас мы их будем скручивать в другом направлении. Если мы в первом ряду нашу рабочую нитку подводили вот если нам сейчас нужно было бы провязать вот эту фиолету, мы подводили так, под предыдущую ниточку цвета вот этой предыдущей петли. То сейчас мы будем ее подводить вот к нашей петле сверху той ниточки, которую мы предыдущую петлю вязали. Так, я уже ниточку вот смотрите мы вяжем вяжем и поворачиваем ее вот так и она сама видите поворачивается поэтому я вам говорю не нужно здесь ничего распутывать клубочки она сама вам подскажет в какую сторону вам сейчас нужно это протягивать ниточку мы ее прокладываем по верх вот предыдущей петли поверх ниточки из цвета который мы предыдущую петельку вязали Опять вяжем этот изнаночными петлями, опять поверх. Ничего сложного. Обычные переплетения. Вот это жакарда, я вам еще раз повторяю, опять сверху, опять. И вот так чередуя вот наши. Вот эти переплетения обычные ниток вяжем изнаночными петлями. Поэтому у нас косичка получается более выпуклая, если бы мы вязали просто лицевыми. Вот смотрите, что у нас получается. Вот видите? Та же самая косичка, как вот здесь. Вот она. Только здесь у нас еще видно вот этот ряд. Когда мы свяжем дальше будем вязать основным, вот она, видите? Это все закроется под косичку. У нас и тут... Тоже вот этого ряда не видно, который мы вязали первый вот здесь. Его уже не видно. И второй вот этот последний ряд, это тоже закроется, его не будет видно. Будет просто вот эта такая вот косичка. На вот этих сапожках я вам тоже покажу. Вот видите? Вот она. Ее не видно ни с той стороны, не с этой стороны. Вот видите, вот у нас переплетение как бы с изнаночной стороны. А вот это у нас переплетение, видите, с лицевой стороны. Все то же самое, только ниточки у нас лежат перед спицами. Еще раз показываю. Так. Вот мы связали сейчас фиолетовую ниточку. Накладываем ее, зеленую, накладываем на фиолетовую сверху. И провязываем изнаночную. Опять сверху, изнаночная, сверху. Изнаночная. Вот видите, косичка наша. Только нельзя спутаться. Если вы в другую сторону, все, рисунок у вас уже не получится. И не забываем, что наши ниточки, они лежат перед работой. Еще раз. Сверху. Тельки не затягиваем, чтобы она у нас была рыхлая такая косичка. Ну и сильно тоже не расслабляем. Так вяжем вот такую косичку до конца ряда. Закончили мы вязать с вами рядочек вот нашей вот этой цветной косички. После косички я обычно вяжу 2-3 рядочка просто лицевыми основным цветом. А потом делаю орнамент. Можно любой, какой вам захотите, какой вам удобно. Можно вот так сделать, как вот у меня на этих сапожках сделано. Можно взять вот такой орнамент, закончик косичкой, дальше еще провязать какие-то орнаменты. А можно каждый орнамент разделить косичкой разного цвета, как вам понравится. Тоже будет красиво. Можно сделать так, можно сделать вот как на этих сапожках. Орнамент вы можете выбрать любой. Здесь вот я взяла самый простецкий орнамент. У меня вот э, здесь вот Одна петелька зелененькая, три фиолетовых, так повторяется два ряда. Потом у меня три зелененьких, одна фиолетовая, тоже провязываю два рядочка. Следующие, одна зелененькая, три фиолетовых, тоже два рядочка. Потом меняю в шахматном порядке. Можно вот здесь провязать один-два рядочка, это все зависит от вашего орнамента, который вы выберете. Я сейчас вот здесь провязала три ряда основным цветом и потом начала вывязывать жаккард. Вы можете связать такой же жаккард, как у меня, можете выбрать свой любой. Можете выбрать такую же голяшку, как у меня, и закончить ее вот такой косичкой. Можно выбрать вот такую голяшку, как вот у меня на других сапожках. И, допустим, если вам нравится только сверху сделать эти косички, делайте только сверху. Можно сделать вообще только одну, если вам понравится только одну сделать. Можно э, разделить каждый орнамент косичками. И можно их сделать разного цвета. Эти, допустим, этого оттенка, эти можно было сделать зеленые или коричневые. Итак, дальше мы вяжем вот эту голяшку. Можно связать, как у меня. Можно связать, как вам понравится. И дальше точно так же, если, ну, чтобы для симметрии, если вот я здесь связала три ряда лицевые э, основным цветом, то и после орнамента я тоже вяжу 3 ряда лицевые. Потом повторяю опять то же самое, как мы делали подготовительный ряд. Вязали просто лицевыми петельками. Одна зеленая, одна фиолетовая, а потом вяжем косичку. Вяжем такую же косичку. Можно косичку не вязать. Это уже на ваше усмотрение. Вяжем голяшку и встречаемся с вами, когда начнем вязать американскую резинку. Связала я вот голяшечку вот такую. Вот точно такая же, как и на этом. Так, и здесь вот у нас, вот здесь было начало нашего ряда. Сейчас нам начало ряда нужно сместить к пяточке, потому что здесь у нас будет шов. А иначе шов у нас получится... Ну, можно и здесь только вот это вот я делаю вовнутрь, чтобы она была вот этот шовчик у меня сбоку. Вот его немножко видно. Видите? Так, показываю. Вот смотрите, я провязала 15 петелек, э, не 15, 16 петелек провязала. Я провязала 15, 16, то ну, сейчас провяжу. А дальше мы начинаем вязать с вами, уже будем вязать, поворотными рядами вот с этого места. Так, и нам потом нужно будет по ходу убрать одну лишнюю петельку. У нас 64 петли, нам нужно 63. Так, начинаем. Первую петельку просто провязываем лицевой, вторая петелька изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Так мы вяжем с вами до конца ряда. У нас получается 2, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Начали мы рядочек. Это будет у нас потом кромочная петелька, которую мы первые провязали, потом изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 1 изнаночная и 1 кромочная. Вяжем до конца ряда. Довязали мы до конца ряда. Мы сюда с вами сдвигали начало ряда. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И начинаем. Вот у нас резинка вяжется американская с изнаночной стороны. А рисунок будет у нас с лицевой. А с лицевой стороны просто вяжется резинка 2 на 1 Первую кромочную мы снимаем. Вторая у меня лицевая, накид, две следующие изнаночные мы провязываем лицевой. Так, поближе сейчас сделаю. Провязали две следующие изнаночные лицевой. Подхватываем левой спицей накид и через накид протягиваем две лицевые, которые мы связали после накида. Следующие лицевая, она идет как по рисунку, ее видно, накид, две следующие изнаночные мы провязываем лицевой и протаскиваем их через накид. То есть накид мы на, натягиваем, одеваем на две наши лицевые. Опять лицевая, накид, две лицевые, протаскиваем накид, в накид протаскиваем наши лицевые: лицевая, накид 2 лицевые, захватываем накид и через него протаскиваем наши лицевые. Так вяжем до конца ряда. В конце у меня ряда, вот я сделала через, протянула через накид 2 лицевые, и в конце ряда у меня Две лицевые пряжи, то лицевая и кромочная. Переворачиваем, и наш раппорт повторяется с первого ряда. Снимаем кромочную, одна изнаночная, две лицевых, одна изнаночная, две лицевых. Вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда так вот мы вязали с лицевой стороны разворачиваем вязание на изнаночную сторону и повторяем наш второй ряд у нас я еще раз повторяюсь в рапорте нашего рисунка всего два ряда первый ряд мы вяжем изнаноч 1 изнаночная 2 лицевых повторяя до конца ряда во втором ряду мы вяжем одна лицевая, накид, 2 лицевые, через накид протягиваем наши лицевые, лицевая, накид, 2 лицевые, подхватываем накид, протягиваем через него лицевые. И так вяжем до конца ряда. Сейчас мы вот этот ряд довязываем. И будем вы, э, выделять петли для вязания мыска вот посмотрите я вам сейчас покажу так вот мы провязали с вами два ряда вот это 4 ряда резинки это у нас вот первый и второй вот такой вот как это сказать бугорочки и дальше мы будем выделять петли на так, давайте на этом покажу. На светлом лучше видно. Так. Сейчас мы будем выделять вот эти вот петли на мысок. Мы будем дальше вот вязать вот этот верх. Точно так же поворотными рядами. Довязываем этот рядочек до конца. И встречаемся. Так, Довязали мы с вами изнаночный ряд. Вот у нас получилось два таких вот зубчика. И вот такие у нас получаются зубчики потом будут с рядами получаться. Вот здесь не очень хорошо видно, немножко отсвечивает. Нам сейчас в центре нашего вязания нужно выделить 6 таких зубчиков. И от зубчика с одной и с другой стороны по изнаночной петле. Я посчитала. У меня здесь получилось вот таких полосок зубчиками 20 штук. 20 мы отнимаем 6, у нас остается 14. 14 делим пополам, у нас получается по 7. Берем маркеры и отсчитываем. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И оставляем. Отмечаем перед изнаночной петлей. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких зубчиков. Захватываем еще изнаночную петлю и тоже отмечаем маркером. Проверяем себя, сколько у нас с этой стороны осталось зубчиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, мы все с вами правильно посчитали. Так, сейчас нам нужно так, провязать первый ряд нашего рисунка, нашего рапорта. Это то есть просто изнаночные лицевые петли. Первая у нас изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых. Так мы вяжем вот до этого второго маркера. До второго маркера вяжем. Так вот, мы с вами довязали до маркера. Этот маркер нам в принципе не нужен, я его со спицы просто скину. Переворачиваем вязание и в обратную сторону снимаем Вяжем уже второй ряд нашего раппорта. Снимаем кромочную, как лицевую. Делаем накид. Две лицевых. Протаскиваем через накид наши лицевые. Лицевая, накид, две лицевые. Через накид две лицевые. Лицевая, накид, две лицевые. Протаскиваем их через накид. Так вяжем мы до маркера в обратном направлении, по изнаночной стороне. И вот перед маркером у нас осталась одна лицевая петля. Все, маркер нам можно снять. Вот это будет наш мысок. Мы опять разворачиваем. И сейчас мы будем вязать только вот эти петли. Сейчас посчитаю, сколько их. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 петель получается. Вот. Мы будем вязать на ту длину. Вот он длинный. Видите полосочки? Так, показываю опять на светлом. Вот. До. Мерите, чтобы вот этот вот был мусок довязан до большого пальца. То есть как только большой пальчик у нас скрылся, мы будем вязать дальше. Еще раз вам покажу. Хотя тут уже ничего сложного. Этот ряд опять начинаем. Кромочная, две лицевых, изнаночная, две лицевых, изнаночная, 2 лицевых. Изнаночная, 2 лицевых изнаночная 2 лицевых так вяжем вот эти 19 петель переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем в обратном направлении второй ряд нашего рапорта то есть одна кромочная накид 2 лицевые протяскиваем через накид наши лицевые Так, мешает лицевая накид. Две лицевые. Так, вяжем наши 19 петель центральные. наша кромочная я вяжу ее лицевой чтобы она у нас не отличалась от вот этого и так вот вяжем вот эту вот часть вот она уже у нас выделилась видите вот так вяжем эту центральную часть пока она не закроет наш большой пальчик связали мы наш вот этот мысок только сколько вам нужно чтобы вот здесь у нас закрылся большой пальчик отрезали ниточку и сейчас вот сейчас у нас конструкция наша выглядит вот так. Вот здесь вот все связано в круговую у нас. Вот здесь мы разъединили, чтобы вязать нам рисунок. Вот так у нас выглядит с изнаночной стороны. Сейчас мы привяжем ниточку вот здесь, где мы вот у нас разъединился рисуночек. И будем набирать петельки вот здесь. Сразу скажу, что вам нужно связать так, Последний рядочек, чтобы ниточка была вот с этой стороны. То есть последний рядочек вы свяжете с изнаночной стороны. Иначе рисунок нарушится вот здесь вот дальше. Сейчас мы будем набирать вот отсюда петельки, поднимать вот из этих наших кромочных. И вот здесь наши петельки должны быть, количество наших петелек, что здесь, что здесь одинаковое, и оно должно быть кратно 3. Вот сколько бы мы сейчас здесь не набрали, у нас обязательно наше количество петель должно быть кратно 3. Больше, меньше, там на одну, на 2, либо прибавляете еще одну петельку, либо убавляете. Но обязательно должно наше количество петель делиться на 3. Сейчас наберу петельки и будем дальше с вами вязать. Так, еще забыла сказать, что мы с вами вот отсюда начинали, когда делили на 3 части, начинали вот здесь, отсюда у нас Связано. вот здесь мы сейчас набрали петельки у меня получилось 21 петля вот это место мы провязываем как она идет по рисунку то есть у нас здесь идет изнаночная 2 лицевых изнаночная 2 лицевых с этой стороны также набираем 21 петлю у меня 21 вы набираете столько сколько у вас здесь получится и здесь вот провязываем по рисунку и встречаемся с вами вот в этом месте так, вот я набрала с двух сторон от нашего мыска петли провязала еще вот этот вот у нас получается ровное количество с этой стороны что с этой стороны мы переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем по рапорту второй ряд американской резинки то есть опять лицевая накид 2 лицевые через нее Через накид протягиваем наши две лицевые. Если вы здесь правильно все набрали, то есть вот это вот количество набранное петель равнократно 3, то у вас рисунок не должен сбиться. И у вас до самого конца рисунок должен совпасть. Вот так рисунком нам нужно провязать, чтобы у нас получилось. Так, вот отсюда мы получается вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких зубчиков должно получиться. Так, покажу. Вот на этой, вот здесь у нас, видите, зубчики? Так, получше. Вот видите, должны получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 зубчиков должно получиться. Как с одной, так и с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6 зубчиков вяжем э, поворотными рядами все наши петли вот они видите они соединяются вот с нашим мыском здесь никакого перехода у нас не видно и потом уже будем дальше вязать подошву вяжем это получается вот мы сейчас два ряда один ряд мы Набрали это первый ряд, второй ряд мы сейчас с вам свяжем с изнаночной стороны. И нам еще нужно связать 10 рядов, чтобы у нас получилось в общем вот 6 таких зубчиков. Каждый зубчик это 2 ряда, то есть 12 рядов в общем нам нужно связать. Вяжем вот это вот место и встречаемся дальше. Связали мы вот эту высоту нашего сапожка. Так, показывать буду на вот этом. Вот эту высоту мы связали. Сейчас мы будем вязать подошву. В подошву можно вставить еще какую-нибудь дополнительную ниточку для прочности. Нам нужно выделить в центре 13 петель. Я еще возьму дополнительные спицы, потому что не очень удобно будет здесь вязать. Я буду еще вот этими ну, помогать себе. Так, вот мы закончили с вами с изнано, изнаночный ряд. У нас получилось 6 зубчиков вот здесь и далее мы с вами провязываем вот это вот все место до второго маркера. Не довязываем одну петлю. До второго маркера не довязываем одну петлю. Так, начинаем вязать. Здесь уже можно, в принципе, не сохранять рисунок. Можно вот просто сохранить так, как вот у нас есть. По рисунку изнаночные и лицевые. Здесь маркер нам нужно перекинуть просто, потому что он нам нужен будет еще в обратную сторону. Так, здесь вяжем вот это место просто лицевыми петлями. 13 петель в центре. 12, извините. Не довязываем одну петлю до маркера. Вот у нас осталась одна петля до маркера. Маркер убираем. И сейчас вяжем вот эту петлю и следующую мы вяжем изнаночной. Так, я вот сейчас продерну, у меня здесь получилась петелька. Так. Поворачиваем вязание. длинные что-то я в них запуталась так повернули мы вязание вяжем первую петлю мы снимаем как кромочную далее вяжем 11 петель лицевыми не довязываем одну петлю до маркера так снимаем убираем маркер потому что он нам будет мешать и с этой стороны мы вот вот эту 12 13-ю нашу петельку вместе с кромочной. И следующую, 14 провязываем вместе лицевой. С изнаночной стороны мы всегда будем 2 петельки вязать лицевой, 2 вместе. С лицевой стороны мы будем всегда 2 вместе вязать изнаночной. Опять переворачиваем. Первая кромочная, дальше 11 лицевых. Тут уже нам маркер не нужен, у нас там уже видно все. Так, и вот здесь вот да, нам понадобится, видите, спицами уже этими будет неудобно вязать, поэтому я вам говорю, что понадобится еще дополнительная спица. Потому что чтобы каждый раз вот так вот не дергать длинными спицами, придется нам еще применить. Видите, тут неудобно держать, вот они, неудобно их. Сейчас мы эту провяжем. С этой стороны мы всегда провязываем наша вот 13-я петелька и 14-я провязываем изнаночной. Я вот эту немножко сейчас вытяну. Опять мы переворачиваем. Я беру еще дополнительную спицу, чтобы мне было удобнее вязать. Так, первую петлю мы снимаем. 11 лицевых. Далее мы всю, всю нашу подошву мы вяжем платочной вязкой. так Вот одна кромочная. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Вот наша с этими вместе. 12 петель с кромочной. 13 и 14 мы вяжем вместе. Но мы вяжем, повторяю еще раз, с изнаночной стороны 2 вместе лицевой переворачиваем, вот видите, у нас уже будет видно, как формируется у нас. Я беру еще одну петлю, потому что ну, неудобно здесь, спицу беру. И буду вот этими двумя спицами туда-обратно вязать сейчас нашу пятку. Ой, извините, да, вяжется как пятка, вяжем нашу подошву. Один в один вяжется, как обычная классическая пятка на носочках. Здесь 13 и 14 петельку. Мы вяжем 2 вместе изнаночной и нам нужно сейчас вот так вот провязать всю подошву так сейчас я вам покажу вот видите связана вся подошва пока у нас вот здесь в этом месте не останется по 7 петель здесь 7 петель и здесь 7 петель можно сразу маркером здесь отметить, отсчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек и повесить маркер, чтобы просто ну, не перевязать лишнего, не распускать потом. Вот с этой стороны мы повесили маркер, где вот у нас разрезик вот этот. И с этой стороны мы тоже сейчас отсчитаем 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тоже повесим маркер. И сейчас поворотными рядами, убавляя 13-14 вяжем вместе, туда-обратно мы будем вязать вот такую подошву. Я сейчас повторю: очень практичная подошва, потому что ее можно потом легко заменить, если она протерлась. И вот у нас шовчик у нас вот только здесь: у нас здесь шовчик немножко побольше, потому что мы здесь еще дополнительные ряды связали английской резинкой. Здесь вот сразу. Я начала вязать мысочек так довязываем до наших маркеров вяжем подошву и встречаемся довязала я подошву до отмеченных нами петель у меня с одной стороны осталось вот 7 недовязанных петель и с другой и центральные 13 петель сейчас нам вот эти вот петельки все нужно соединить чтобы сделать шов Я сейчас через одну поворачиваем там, где у нас ниточка, и начинаем снимать петельки. Одну с этой спицы, так. Берем, чтобы нам не мешала ниточка. Мы же ее не будем вязать. И поочередно снимаем с двух спиц. Так как здесь у нас на подошве 13 а здесь у нас 14 следующую петельку мы снимаем тоже сначала вот э, с длинной спицы с круговой спицы так у меня очень длинные спицы 120 сантиметров сейчас я ее тоже передерну вот видите тоже получилось вот так здесь у меня осталось 6 петель а здесь у меня 7 я опять начинаю последнюю петельку я тоже сняла вот отсюда снимаю опять с этой и дальше чередуем снимая петельки то с одной то с другой спицы так все мы сняли все на одну спицу вот так сейчас нам нужно закрыть вот эти кто-то кому-то нравится Закрывать спицей кому-то крючком я закрываю крючком. Так. Просто снимаем первые две спицы на крючок и провязываем их. Как бы мы с вами просто вязали бы крючком. Снимаем следующие две спицы на крючок и тоже их провязываем. Так мы делаем до конца пока у нас не останется ни одной петельки очень просто легко закрывается у нас тут в принципе ничего сложного у нас здесь просто пяточка получается забыла сказать что мы вот это делаем все с левой стороны с изнаночной вот видите у меня это изнаночная сторона нам нужно вывернуть наши Сапожек на изнаночную сторону. Закрываем петли, чтобы были не расхлябаные. Плотненько закроем, потому что у нас это пяточка. Так. Так. И вот теперь нам нужно оторвать ниточку. Ниточку нам нужно оторвать такую, чтобы нам хватило продеть вот здесь нашу нитку и сшить вот это место. Отрезаем. Ну, так скажем в три раза вот так измерим три раза отрезали эту петельку мы вытягиваем чтобы она у нас не распустилась не дай бог там ничего все это место у нас закрыто вставляем ниточку в иглу. углу вот у меня такая вот удобная очень игла нас правда с тупым концом очень удобно сшивать вязаные изделия и очень большой вот такой, посмотрите, а какое огромное ушко. Видно вам? Вот такое огромное ушко. Я вот так просто продеваю, закрепляю вот эту ниточку. Мало того, что я ее закрепляю, я еще ее и прогоняю вот туда, к центру, к нашему шву. Так, все. И сейчас мы просто вот этот шов сшиваем иголочкой. Заправляем наши кончики. Где-то обрезаем, где-то заправляем, где они у нас уже заправлены. И все, наш сапожек готов. Сшиваем. Я сейчас сошью и покажу, что у меня получилось. Так, все, вот я сделала шов. Здесь вы шов можете сделать, как вам нравится. Выворачиваем на правую сторону все, наш сапожек готов, можно уже его стирать и носить. Вот. вот такие получились теплые сапожки, очень теплые, очень они очень хорошо смотрятся на ноги. Я попытаюсь вам ставить фотографии. Как они выглядят на ноге, я вам уже говорила, что у меня очень большая, большая форма для ноги, для сапожек. И эти просто сапожки, они туда не натягиваются, на ту форму. Вот такие красивые сапожки Очень теплые, очень легко вяжутся. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.